Всем привет, друзья! Вот и наступил у нас 1 января 2022 год. Все спят. Я проснулась сегодня в 5 утра. Легла в час. Ну, я мало сплю. Вы знаете. Могу его обед лечь потом, если вдруг стану слишком опа. Короче, чем я, я занимаюсь? Так, громко сделала. У меня, короче, наушники включенные, и я делаю тем временем а, резиночки вот из этой красоты. Мне очень нравится. Сейчас покажу вам в деле все сшиваю, все сшиваю. Потом буду а, все склеивать. То есть, вот у меня есть кабашоны разных сортов. Разные вкусности, как говорится. Очень красивые. Я прям балду по ним. И хочу... Вот, вот Смотрите, сколько нашила я. Как они блестят. прям обалденно. Мне так они нравятся. Просто шикарные. Не мнутся. И смотрится очень красиво. И такие легкие они. Для любого возраста. Я бы сама носила эти резиночки. Мне очень понравились. И короче вот красопед какие и вот думаю сижу пока делаю клею э, э, делаю вышиваю то есть шью для мики маусика смотрите какая красота будет да здесь расправлю все и вот просто шикарно очень красиво включила пистолет а резиночки сейчас принесу и начну клеить так что у меня задумки очень большие и есть желание работать так я нашла уже для одного для одной резиночки вот эти красопед маусики. есть у меня еще такой миксе маусик он тоже подходит тоже красиво Но мне кажется это больше подходит потому что он теряется да. Лисички Вот Смотрите, она фиолетово-зеленая Такая голубая Ее можно сюда пустить Шикарно будет тоже Так, нашла для второго Ну вот Ой А эти ежики можно сюда пустить Короче Пока я с вами разговариваю А у меня же оленята еще есть леняшки такие. Смотрите, какая приливная. Какая надо будет склеивать все. Я все это склеивала. А есть рыженькие. но ну, тоже ничего смотрится. Даже рыженькие, мне кажется, лучше смотрится, чем ежик. Ежик где-то теряется. Голубой бездне. Есть такая поняшка. Но я уже для него придумала, сейчас другое буду сшивать. Сижу музыку, слушаю, все дети спят. Андрей спит, подруга, кстати, у меня приехала, котенчик, тоже спит. Ты что, говорит, не спишь? Я говорю, выспалась, не хочу спать. Ну ладно, я вам покажу итог моей работы сегодняшней. У меня, девочки, вот вечер у нас наступил кубиков. Да рисуешь? Я поспала тоже. Рано проснулась. Вот Осторожно, упадешь, Господи. Ну-на, трясешься еще. Я вот ты очень умеешь рисовать, молодец. Из кубика. Ли лиси лисичку что ли нарисовала? Да. Да, я сразу угадала, видишь, умница. Я хотела еще сделать. Кого? Ну, лисичка получилась. Хотела сетечку... Ай, ты так прям очень страшно стоишь. Не дай бог, упадешь, господи, весь стол трясется. Папа. Только беспорядок не давай. Ну у тебя дальше пошло Лучше, чем сердечко Ну потом покажу, какое сердечко Конечно <связывается> У нас приехал дедушка а? А? Вот, Отдыхает а? А? <связывается> а? А? <связывается> С Новым годом поздравить а, Да, с Новым я годом поздравить Приехал тот, мама. Да, да А я вот работаю Смотрите, выбрала серединки. все приклеила. Такие. Снегурочка, лисечка, киви, миви, снежинка, Микки Маусик. Короче, вот. Сейчас Нет! буду... А, а, а... Ты и так клей тронула, Дарина. Нельзя, нельзя, нельзя. Ну вот, смотри, уронила. Нельзя, нельзя, говорю. Дарин, Дарина, а папа там? А, папа, нельзя дергать. Нельзя. Мама лялю делать, да. Иди туда. Да, уф, уф, уф. Уда, уф. Да, пистолет тронул, а теперь боится. Ладно, все, клеить буду. Выглядывай, смотри, что у меня здесь. Всего. Всего. Здесь еще у меня. Короче. Закидала себя материалом. Вот моя камера стоит. Дети погуляли, валенки стоят на батареях. Так, Дарина, это мамина. Это Дарина, вот мне. Да, иди в футбол, играй с Аминой.